Муж с женой любовью занимаются. Тут через некоторое время звонок в дверь на пороге любимой теща стоит. Сидят они через некоторое время, чай пьют. Зять такой недовольный, мешает так чай, мешает. Теща так ехидна. Ой, зетечек мой, дорогой ты мой, как твои дела, как ты себя чувствуешь? Зять так злобно, да как кролик. «Почему? Что случилось?» «Да потому что ты оторвала от меня, от любимого, занятия и заставила Нудава смотреть!» Всем приветики! Как дела, как настроение? Как уже заметили многие. Зубик, но не зубик, а штифт поставили. Была сегодня стоматолога, я говорю, а так прикольно смотрится. Как настоящий зубик, классненько. Хоть улыбнуться можно, да? Стеснялась, смущалась. Теперь, но пока еще не голливудская улыбка. Еще впереди слепок. Ой, думала, дню рождения зуб сделаю. Не, дню рождения не получится. Ой, ну ладно, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хочу поблагодарить всем тем, кто мне помогает. Спасибо огромное за вашу поддержку. Поэтому благодаря вас у меня будет прекрасный и красивый зубик.